Всем привет, ребят, с вами опять я Ванк, ну ради тебя же записывают пускай и поздно, да, но записывают ради тебя, не ради тебя же. Sleeping dog Продолжаем играть. Мы с тобой, друг, продолжаем Sleeping Dog проходить, что механик, тапочку ну, туда. Ага. А на сюжет. Окей. Дождь, игру. это игру, потому что новую игру, чисто говоря может сохранить новую одежду, подзывок не, не что ли, так, на этап, так, стоп тут это массаж, салон, парковка, это, так, суп. это массаж, салон, парковка, где, так, тут аптека, тут караоке, тут массаж, салон, тут парковка есть труда тут алипресс парковка тряска шоссе так сейчас поищу тут магазин ав автомобиль тут порт парковка парковка магазин автомобиль так аптека так да, хотя мне аптека и не очень сильно нужна но так тут парковка стоп так тут а это что играли на притон ну ладно так сейчас про тебя же записываю ну, блин не ради себя конечно а, а именно ради тебя наниз надо как я надуваю так это кто будет вот этот катер внутри, желаю вам приятного времени так не лучше по заданию по основному ехать так сюда дела с рыбой сюда вернуть в ступку или нефрит вытащи и бойцов клуб тут так едем мы на, пожалуй, на крах эскадра фон фулун так, сейчас, извиняюсь, ребятки нужно немножечко расширим так скажем немножко сделаем побольше, надо было бы реально побольше, но у меня так больше не делается, так делаем налево вот это сумма с васа делька с рынком от хлд так тут левостороннее движение поэтому собственно почему ее нет собственно наркотрав вход плютон так так, а нет, тут на правую же кнопку входить и выходить. На правую же кнопку, точно. Жакичан Блин, да я жму на правую кнопку, а он не жмет что-то. Я жал сейчас на правую кнопку мыши, а он не жал. Не, ну тут я тоже ошибся. Немножко ошибся, да. Так, 408. На тап, так, нет, ну лучше не будем-то, короче, сюда. Мы лучше вот с вами вот обратно, вот на это задание полицейский патруль будем. Сделаем хорошо, ребят. Лучше попадать в больницу, потому что, ну, потом, ну, айтшоп, потом, а потом суп с котом, конечно же, будет это же. Ну, бэдспейс, эх, вообще-то нет. так так не нажать эскадра камчук так тут полицейский патруль ну блин ну. Не, а нет понял это полицейский вот сюда тогда идем наделся рыбовы сюда и здесь надо будет повернуть нам направо И прямо пойти прямо пойти тут массаж салон есть вот за углом если свернуть вот тут вот. вот сюда вроде бы пойти вот налево надо было бы направо точнее пойти и вот тут массаж салон а я раньше думал что это может там с тут сыграть с наб как бы но сейчас вам чё ребят я собственно могу просто показать почему-то да потому что хочу и все могу показать что тут слева есть массаж салон так эй вот я ничего не делаю я иду на задание массаж-салон. Покажу или нет? Думаю, что покажу, покажу, но нет, видимо, нет. Курить вредно вообще. Курить вредно, ребят, бросать мне. Я, конечно, не за ЗОЖ, но тут, конечно, такой себе меня прав защитник, честное слово. Эй, эй, привет. Предложить помощь, что а тебе надо. И предложила а обратиться к вам. А мы с ней а дружим, мне нужна помощь. Чего а тебе надо? А а ну а а а а а а и, может, Нет, я прошу убрать, Ладно. То есть, так. Паш ждет машина Мишель посмотреть одежду так тело футболка ну тело так шляпы ну ладно шляпа за да, отмена потому что мне не нужна эта шляпа на бэкспейс нажать на и тем более дорогая такая блин давайте вход Выход своей паранойи и сочные очки фриски, кнуков и браслеты, сочные энергии или благотворительный браслет, нет, вообще-то, да блин, не да, отмена, ага, я жму на бэкспейса, он шмёт, думаешь и на ленту, так, ну, тут костюм приады, э, на, на, ну и всё, и на, на, на, на, на, на. На бэкспейс hey, на 2. Спасибо. Ещ если всегда. Новая кровать. Даже ценник не сняли. Не думаю, слышно. Вы можете помочь? А, вы помочь с этим. Awesome. Сон должен I быть максимально комфортным. Ну ладно. Okay. Попаю. Спасибо. Поставь мне здесь же. Надеюсь, тебе понравится. Ну, 5 тысяч, а у нас сейчас 402, было даже сейчас 400, короче, сейчас меньше, чем 400, но все равно. 5 из 40 сейфов Норпоинт, открыто. Ну, короче, мало стоит. О, а эту машину... Нифига себе, какая она красивая, блин, тачка, да и девушки. Так, надо. Ч надо? Автомобиль должен получить. не должен получить. Отправляйся на гав... на меш, Гавань. На. Гавань. Автомобиль, ну, доберется целым и невредимым, точнее, ну минимальными повреждениями даже наверное минимальных повреждений даже не будет да а тут банда здание очки автортета 9 получишь награды 2000 на Enter про игру ну такая опять же новая Сейнс Роу практически практически новая Сейнс за только это не, не за это даже где был бы назвать Сейнс ну короче это подделка на Сейнс Кажется так, ну мы были с вами тут, были чё. Сейчас модная консультация, сюда что ли идти? Ну давайте сюда, сейчас пойдем. Модная консультация. Вей, Шейн, иди быстрее. Ну. Я после таких нескольких раз такого, уже бы хотел бы попить немножко. Мгм. Угу. Спасибо. Come again. Мой самый главный враг. Это. Красный. Пока красный горит, стоим. Ого, еще один. Не, ну, я вот заметил кое-что еще еще один сейф тут в нордпоинте. а это не сейф, это деньги. Фотки на DFU. Ладно, вот это. Желаю приятного все время. Угу, спасибо, друг. Спасибо. Спасибо, брат. Слышала, что мне приятное Налево, налево, налево, лево. Нет, чтоб красный же. Красный же точно так. Красный же... Не, ну я не могу, я не вижу. Вот доехать надо, надо. Извиняюсь, я не вижу. Нам на, на оптимизации поработать для начала и на так сделать ну не могу я составить ф и ехать точнее прямо а потом повернуть направо вот не ну, не могу я так сделать ну потому что он просто поворачивается только направо и налево а вверх и вниз нет вот я найду фью что могу сделать что я могу сделать для вас вот что, что я айду хую что я могу для вас сделать я сделаю ну так ай блин он что сверху это кто-то ну, видимо, да, видимо, где-то сверху. Эй, hey, мистер, hey, может, через 네, минутку? Yeah, да, что происходит. Too как вы думаете, tight? эта строчка не слышится? Честно. Мне кажется, самый раз. Трепка! И по делам тебе извращуга. Run, Gibson, run! Мать вора, и не дать ему, и преподать ему урок. пошли рекорд текущий 3 все очки авторитета до 10 уровня спорта эту получит грады 5000 ашка 500 ашка ну для кого это маленький день для кого это большие деньги и для решение может быть, это были бы и большие деньги, но если бы он в Корее бы сейчас не работал, ага. Храм шаулинс переполох. И здесь можно полицейские задачи. Здесь можно высокая скорость. Здесь можно делать сортиголовы на полезном участок дороги. Ну вот, чё, на недостроенный участок дороги, так. Направил это, ну, вот. Видела, как я с твоими пацанами расправился? Видел бы сказал бы, вот и, нифига себе, Ваня, какой-то сильный. Я не Вэй, я Ваня, пожалуйста, прошу меня так назвать, потому что я себя так назвал. Мое имя с рождением, Вань. Направо, вот, ну, кнопку так открыть четыре. 4... 640 сейф 40 сейф есть и 10 тысяч шкаф местной валюты, правый шифт, так, дурок, я, твоих противников, дебилов, обогнал, догнал и уничтожил, понятно, сейчас, вы думаете, я вас не найду, и вы думаете, я вас не уничтожу, я вас уничтожу, на синий идем сейчас. Потому что на зелёном мы завтра будем проходить по основным заданиям двигаться, по основным заданиям Б, По зеленым меткам мы будем с вами завтра, с вами, завтра двигаться. Так, стоп, а что тут? Это, а, это наркотрафик эскадра Фон Лу, по зеленым заданиям мы будем с вами завтра двигаться. Наркотрафик, наркотрафик, наркокрах, наркокрах. А еще полицейские задания. Ну, мы с вами будем в основном немножко по основным миссиям, короче, двигаться, ну пытаться, короче. Собственно, мы и так ставится.. Извиняюсь. Извините. Мужчина. Дорогой. Тут, тут еще задают, блин, предают. И все. Ой. Пиши, пиши, пропал, пропала Ваня, Ваня. Пока. Пиши, пропала Ваня. Давай, пока. До скорых встреч. Увидимся, встречи. Серия. Ваишень. И, пожалуй... Ой, коло. Извиняюсь, полицейский, господин. Господин полицейский. Извините меня, конечно. Ну, вот так вот туда, бежим туда. Мне сейчас налево с вами и прямо. Вот видите, он тоже на пробежку вышел. А он шарит. Что спорт это. Он не делает его ущербным. Он делает тебя наоборот лучше версии себя спорт делал тебя и стопа то ч а тут это тут да это монастыря короткий путь ага ну понятно ясно что Ещё сказать так ребят понятно тут короткий путь до монастыря Сейчас бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. К задании синим. К синему заданию, а синие задание это.. Дело с головы. Бежим, короче, дело с сорви головы. Не основной миссии, потому что основная миссия помечена зеленым. А у меня сейчас нету основных миссий. У сейчас только О. Дамы, сеструнди. Здорово. Сестрич. А, нет, синие. Это в этом. В этот раз синий это основное задание, да. Это. Не знаю, что мы у меня нашло. Ну тут синий, желт. Нет, желтая это как крепости. Садитесь в фургон. Так, мы.. Отправляюсь туда, что видели в последний раз. И там он и будет. Я вот в ангую. голову видели в тот раз, последний там. В тот самый последний раз, когда он там был. И я вот в вот вам сто процентов. там и окажется. И его видели в последний раз. Реально, вот в прям. Вот прямо я вангую, блин, можно даже вангой не устраиваться, просто предсказывать все, что будет в игре. Просто можно вангой даже не, не устраиваться, не предсказывать, ну, ой, извините, минус 5% сейчас собственности, ну я ж не задаю процесс, я задание бандюков выполняю сейчас, поэтому... Ой, блин, так тут видели сорвяков последний раз. Ты шутишь? Ты пытаешься меня оскорбить? этаж в тюрьму! Мне нужно починтайку тайскую не вопрос. Отлично, это же твои похороны. Посад жучок на машину с Так. Mm. все, are you? Ah, got Заберите, снова фургон. Всё, голова сейчас поедет куда-то и... Сказал, до скорого. Всё пока, до скорого давай. И все, поехали за головой. Простите с Сорвигова, чтобы сплудить и дать дистанцию. Но... Увидайте правила дорожного движения ещё И как с ним всё было заведено И как берёт его друга О чёрт на. Ну I что там больше страшно Ну hey, you know Every time I turn around, that guy shows up, and usually the cops aren't far behind. Started racing the other day, talking talk. You think he's a rat? the undercover. They had a problem with that a little while back. You think they kill a cop and the police just go away? Son, he's in trouble if he is. I'm 18 gay. what do I care? But if I was you, I wouldn't let him see you do anything and walk away. This town's full of morons, Naz. Так, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Да, Да вы Ну, вы знаете, это была речь, что он говорил, и что вы говорил с инспектором Тен? И что они там обсуждали, потому что я, честно говоря, ничего не учт. Серьезно, ребят, ничего не учт. Ну. Но... Короче, я так понял. Не так давно у Сорви. Сорвитолопа был их этим связным. Связным. Но сейчас он работает в полиции, что ли, и.. Сейчас сорви голову, не узнать что-ли. Так, долгая ночь sleeping dogs. Ага, спящих псов, спящих псов. В коллекционных псах. Вообще, как переводится слово sleeping? Sleep это спать, sleeping значит сонный. Припаркуйте фургон в гараже. Так, нет, стоп. На так, на так, на так. И все. У, все, Подключение HTPD. Подключение закончено. Выпали на очный гон. Полученные улики умысло убийства. Энтер продолжит. Так, так, сохранение. Так. Девятый и ранг. Ди уровень десятый. Все. На так на тап на.. на центр на тап на тапу tab, на табуляцию жму на тап блин да не ну не, тут высокая скорость тут быстро поправка тут короче у меня все ездит все готово только осталось только парковка полицейские задания смерть от тысяч порезов короче ребята Давайте, всем пока что до скорых встреч. Так, увидимся с вами в следующих сериях. И с ВМ я тоже могу попрощаться на пока что. Ну, не, мы с ним побежим пока что домой. А потом мы там ляжем спать, уснем, заснем, проснемся. Рыбный телекадрит с Харри. Давайте, давайте. Просто умирает, Болда. голода. Ты будешь... Ты не будешь разочарован. Ммм, вкусно ведь. Вкусный рыбный фрикадель из карри. Тут парковка еще одна. Так, 2 CD couple Короче, ребят, так, ребят, короче, так возвращаемся домой. Мой мой. Так. И ляжем поспать. Отдохнем, поспим, проспимся. Так, сюда парковка. Так, здесь ложить спать. И здесь квартира. Не, здесь ложить спать. Лучше вот в эту парковочку сейчас. Поедем. И лучше переключись направо потому что правая сторона она ну, как бы она лучше работает, чем левая Ага О, Да! Так. Я магия, ну, скорости, я скорость так обожаю вы себе знаете, как я с ним Стилк. Все, ребят короче ложимся с вами скоро выходим выход так вы так тут стоп тут стинг есть кадкс это называется капл так стинг вот стинг ладно на на назад на бэкспейс ладно ляжем поспим ребят потому что его решению и в мне честно говоря тоже надо немножко поспать отдохнуть я честно говоря еще не поспал даже энд хотел хотел и кофейни Ребята, вы решены над поспать, как мне также, и давайте, короче, всем пока пока, увидимся сами в следующих сериях Sleeping Dogs. Пока пока. Ой, сейчас нет, только не сейчас, пока пока. А немножко только цесквой. И всем давайте, всем до скорых встреч. Увидимся сами в следующих эпизодах Sleeping Dog или сонных сов. До скорых встреч, ребят. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока, ребят. А -а -а. -а я жму. Ладно, ну, <first> хорош, ребята, давайте сейчас точно. По всем по ка До скорых встреч. Sleeping Док в следующих сериях. По пока, -пока. Вот оно все как-то закручено, тут перекручено, переплетено.